Блять, где я? Что-то за чудик? Ой, е-мое, где я, что за ебать, что за Ну, пор что за костюмы суевый. Ой, глядь, ааааа-аааа... -а -а -а -а -а -а -а. Ай, глядь, Гоя! Ну нахуй это дело?